У нас есть вопрос. А если человека рассматривать иначе, например, отдельно физическую оболочку и сознание? Ну, понимаете, мы можем рассматривать человеческую сущность во многих категориях, не владея реальными знаниями. А сегодня, сегодня если учитывать, что нет ни одной теории, которая подтверждена была бы экспериментально, значит, мы в ситуации, когда мы говорим о сущностях, которые есть в человека, разным языком непонятным. Мы не можем дать определение этим категориям, которые мы предлагаем и так далее. Так вот, как здесь подоходить, как отвечать на этот вопрос с точки зрения э, существующих идеологий? Да есть такой взгляд. Люди могут жить этим убеждением, но он ведет к разрушению. Если кто-то не верит, он может убедиться сам впоследствии. потому что наше убеждение всегда разрушается в исходе какого-то процесса, понимаете? Как человек, сколько сущностей. Сегодня мы напридумывали ну, теории множества, да, пытаясь под... подтвердиться какими-то физическими приборами, какими-то измерениями, и так далее, но ведь физическая зависимость измерения, которые мы делаем, особенно зависимость друг от друга физических величин, нам вообще не дают реальное картину. Мы даже не задумываемся об этом. Ведь если взять формулу движения действия, в ней, в ней участвуют только два элемента: скорость и масса. Так вот, как бы мы ни изменяли скорость или массу, какие, какие, какую зависимость мы не рисовали бы, природа движения не разрушаема. Понимаете, в чем суть? Мы можем вкладывать туда все, что угодно, но мы никогда не разрушим правила творения. Да, Майк? Но, опять же, вот если вернуться к вопросу, который нам сейчас задали, Физическая оболочка и сознание – это, собственно говоря, тот же самый человек. Не надо его рассматривать иначе. Он есть. Он и состоит из физической оболочки. Я услышал тебя. Понимает, что это разные тела, возможно. Но, Я да. услышал тебя, Майкл, услышал, да. и говорю, что есть сегодня представление, что есть физические оболочки, есть различные тела и так далее, есть много тел, но ни один человек с этим убеждением, ни один автор, который проповедует эту идеологию, не может показать, подтвердить и объяснить нам это в, а прямых, док, в прямых словах. А в, как можно объяснить... Нематериальное, материальное, скажи, пожалуйста. Но, видишь, мы снова говорим на разных языках. Говорим на разных Если языках. Вы, э, ты говоришь убеждениями, которые существуют в обществе, теоретически. Я, я, я стараюсь говорить э, не убеждениями, а то, что наблюдается в реальности. Нет, а что мы, такое... мы не слышим друг друга. Если вы утверждаете, что есть материальное, материальное и нематериальное, для меня все материальное. И духовная часть тоже. Это материальная структура. Вот здесь ага. мы расходимся. Как мы можем доказать друг другу? Или другой теорией? Или реальным явлением? Вот я, я пока озвучу то, что нам задают, комментируют и задают вопрос наши зрители. Библейский Бог наделил душой тело созданное заранее. А если расшифровать эту аллегорию? Это один вопрос. Еще раз в конце, пожалуйста. Библейский Бог наделил душой, душой тело, созданное заранее. А если расшифровать эту аллегорию? Душой тело созданное заранее. А вот есть такое мнение сегодня, есть такая гипотеза. А по моему представлению, душа и тело созданы одновременно. Душа и тело созданы не только одновременно, они параллельно, они создают и поддерживают друг друга. Есть третья субстанция, которая вошла в созданную душу и тело. Но это иной вопрос. В разных конфессиях, идеологиях и других местах называется это по-разному. Вот я говорил, что нече натуры, физи, Физика. Это все одно и то же. Но мы же говорим все это по-разному. Так и здесь, пока мы не придем к одному понятию, к одной терминологии относительно определенного явления, между нами будет вечный спор. Но мы же хотим практически решения. Но их в жизни не, полу... не получается. Значит, наше знание где-то не так. Не в том направлении. Понимаете? Мы понимаем сегодня тяжелую ситуацию что пришли мы к какой-то катастрофе, к какой-то пропасти, но остаемся на тех же теоретических позициях. Ну так ведь нельзя, нужно задуматься, наверное, нужно задуматься, все таки что такое э, эта Земля, кто такие мы. Ведь сегодня случилось невероятное страх утраты жизни перед смертью, наверное, взял вверх надо всем. И это правда значит мы должны подумать мы должны прийти к знаниям к реальным знаниям ведь я говорил что сегодня одно явление вокруг одного явления существует ну, множество теорий а как это можно как это может быть реально теоретически да но реально это невозможно давайте исправлять Давайте исправлять. А... ведь мы, и, мы пытаемся и говорим, что мы уходим в духовное, мы должны уйти, подняться, э, сформироваться и должны в конце концов перейти в какое-то измерение, там, направление какого-то пятого, шестого, седьмого уровня, там, тонкий мир. Да, и, да мы живем в нем, мы никогда из него не выйдем, из духовного мира, наше мышление исключительно происходит в духовном мире. Так называемом. Ну куда мы стремимся. Другое дело, что это за категории нас как субъектов, в каком состоянии мы, проявляясь вот, физически на Земле, и в каком состоянии мы физически проявляясь, проявляясь в вином пространстве. Это разные, ведь мы Например, можем наблюдать за вещью, она перед нами невидима. И изменяя внутреннее напряжение объекта, он проявляется между нами. Или не так? Здесь очень много тонких вопросов, Майкл. Мы хотим все сразу. Знаете, и у меня такое желание было всегда, все узнать сразу. Увы, это не получается. Только шаг за шагом. Крупиться, закрупиться, по-другому не получится. Да. Ты помнишь определение, линейское определение, что есть материя? И... Свое или классическое? Нет, в его работе там материализм, потом империи, там читать забудь, называется. А материя есть, о, объективная о. реальность, данная, нам ощущение. Ну, по-моему, там уже многие помнят. Автор, материя. Автор. Автор. Автор. Автор, Ле... автор Леонид Ильич Ленин. Материя. Леонид Ильич Ленин. Владимир Ильич Ленин, да, Владимир Ильич Ленин, да его зовут, звали. А, так вот, материя есть объективная реальность, данная на ущельях, ну и так далее. Так вот, что здесь не так, с той точки зрения, или все правильно здесь? А теперь вот попробуйте подойти к трудам Ленина. Не так, как нас учили, в этой Секунду, я, сейчас от... я подкажу к нему, не так, как нас учили, а с точки зрения понимания его слов. А ведь э, объективная реальность, и я об этом заговорю. ведь э, теория это не объективное знание реальности. А Ленин говорил о материи как объективной реальности. И, кстати, он в его работах где-то вскользь говорится, ну не прямым словом, конечно, но о Творце, о разумном замысле. Нет. Его работа, да. э, по-моему, материализм да. и критицизм», да? критицизм да. да? Вот почитай внимательно ее. Нет, и нет. Мы можем нет. ее проанализировать, кстати, а, говоря, но вопрос в не... том, для чего? Ты отвечаешь не в том контексте, как я задаю. Я задал вопрос, помнишь или нет, привел это изречение дальше. Значит, ты отвечаешь, материя – это объективная реальность. Ты делаешь упор не на том, что я задаю вопрос, а я хочу другую точку зрения рассмотреть. -то. Ты делаешь упор в материи – это объективная реальность, а я делаю напор совсем на другом. Знаешь, на чем ты делаешь упор? На чем? И, значит, материя – это объективная реальность, данная нам. Нам – это кому? Нам. И вот я теперь поясняю, минуточку, я теперь поясняю. Нам – это нам. То есть материя дана нам. То есть мы состоим, мы состоим, главное – это мы, а материя нам дана. То есть душа есть первая, единая и неделимая, это Творец. А она облечена в материю. То есть, если брать э, инкарнацию, тогда это элементарно и логично объясняется. Когда мы сбрасываем эту материю, она ведь нам дана. Она износилась, костюм. Мы ее сбросили, переинкарнировались или инкарнировались в другую материю, вот и все. То есть вполне четко объясняется. Вот что я имею в виду. Так, это я согласен с тобой, что а... это объясняется четко, и это убеждение человеческое. Да, но, пожалуйста, если ты убежден в этом, я не, я не построй, убежден, построй хотя бы одну практическую а модель. А я не могу строить практическую модель, не практический. Это разговор слепого с глухим, слепой Почему? ничего не он ничего не слышит. Ты говоришь, материя – дана нам. Материя – дана нам, имеется в виду кому нам. То есть мы кто есть? Мы есть материя или мы есть душа? Вот в чем дело. Материя существует... определение. Я же сейчас не говорю, Я понимаю. Я согласен с тобой, Майк. Я просматриваю другую точку зрения. Я согласен с тобой. Так мы что сегодня пытаемся выяснить другую точку зрения по этому вопросу? Или все-таки... Выйти на реальное познание. Тогда мы сейчас углубляемся в очень серьезную философию. Что такое реальное познание, для кого нереальное, во-первых? Реальное для это одно. Реальное для человека, верующего в Бога, это другое. Бог это душа, будем так говорить, а не тело, правильно? Поэтому сегодня очень много я могу объяснить, если так уж по большому счету, все, что происходит в мире сейчас это есть, что мы нарушили божественные законы, мы идем против божественного создания и получаем то, что мы получаем. Материя это сегодня получает нам обратку, зеркало, и эта материя должна уйти для тех людей, которые не верят в божественное создание, божественную структуру. Материя. Это я не говорю с точки зрения, я рассуждаю совершенно логически, если рассматривать одну и другую, Тогда Дарвин, Дарвин, Здесь вообще и ни при чем, и никак. Человек произошел от обезьяны точно так же, как он произошел от таракана, вообще-то говоря. А кто присвоил, кто не присвоил, что он хотел сказать, он потусовал, берцовую кость, которую который он откуда-то взял совсем из другого этого самого скелета человека. Майка, Майк, такая же позиция и в религиях, к сожалению, в источниках религиозных, которые у нас есть, и веды, и Библия и так далее. И... Мы почему-то одно мы защищаем, а другое представляем. Не <связываем> имеете проблемы в Библии, в Ведах и так далее, которые ведут к разногласию, <связываем> которые ведут к борьбе. Но мы за что мы? Вот мы говорим, что мы общество должно прийти к согласию. А как <связываем> мы придем к согласию, если мы все разорвали на части? Скажи <связываем> Об «Вот это. а этом же так идет. Вот, речь. Материя. Ты видишь, нам дана материя. Да материя существует. Это ленин, Материя сумма. существует гораздо э, изначально. Она существует раньше, чем появилось любое творение. Чего? Так так, так. говорит правило божественное. Замыс... У Бога был замысел, правильно? А причем? У Бога был замысел, правильно? У Бога был замысел. Ты сам говоришь, что это замысел. Твоя... Стоп, стоп, стоп. Да. Э, я говорил, что в начале, в началах есть замысел. Вот, То есть в начале каждого действия есть замысел. Да, понимаешь? Замысел, но но чтобы, действовать, чтобы действовать, изначально существовала материя. Почему? И это есть, это есть сказано в, а во всех религиях и в том числе а в Ведах. Что? Но нужно а правильный перевод. Опустить о том, что религия сегодня. Стала с ног на голову. Могу я это теоретически могу я это Она исказила все. Релье исказила все по одной элементарно простой причине. А легче управлять человеком, если все будут делать так, как ему сказано. А если сказать о том, что. А что здесь нелогично? Объясни, пожалуйста. Бог и кричу, веды, Причем... все, все религии без, без исключения и Веды в том числе Веды, религии, дорогой, веды а? это знание. А? Веды не может быть религией. Это знание. Это... Как, как, как мы расходимся. А я тебе скажу, э, я тебе скажу, что Веды родились гораздо позже и в Англии, в, нынешнем, в нынешнем виде. Ну тогда надо поговорить, знаете, вот у нас есть передача с скритологом. «Марс из Гарсуц». Он соскритолог, он приводит абсолютные, достоверные, как он пишет, точки зрения. Правильно. Я слушал его, и он говорил, что э, Веды – это 16-17 век. Сегодняшние Веды. Подождите, секундочку. Вообще, давай, давай значит, разберемся. Веды были записаны, опять же, если брать во внимание то, что написано – и не отвергать. А то, что ты берешь отвергаешь. Я же не отвергаю то, что ты говоришь. Я просто говорю с другой точки зрения или гипотезы. А, а, а ты берешь и отвергаешь. Ты говоришь конкретно это так, а так быть не должно. Так вот, веды, секундочку, веды были записаны. Пять лет тому назад человеком, инкарнация, который пришел сюда на Землю, звали его Вьясадеп. Дев это высшее существо. Дев. Он пришел дать с Ласкальюга 5000 лет назад. Он пришел дать знания, которые были утеряны. Почему? Потому что раньше все друг друга, во-первых, не знают спору друг друга, все знали и все запоминали. Все говорили на одном языке, это был божественный язык, так считается, так записано. Но время шло, шло, шло, и цикл завершающий. Мы же знаем о том, что человек, который находится в стадии завершающей, стадии своей жизни, он теряет многие вещи, он теряет ум, он теряет слов, он теряет много чего, он теряет. И он не способен функционировать так, как он функционировал бы, если бы еще там 20, 30, 40, 50 лет тому назад. Так вот, человечество потеряло способность запоминать, потеряло способность мыслить здраво, и тогда был послан на Землю, скажем, аватар который решил это все записать в наследие, чтобы люди взяли и почитали. Пять лет назад не написаны, а записаны. И вот тогда были люди, сейчас я уже заканчиваю, и тогда у нас же беседа была, Так вот, когда были люди, которые имели возможность входить в состояние медитации, в синхронизацию со вселенским замыслом того, чего было миллионы и миллиарды лет назад. Вот там где-то записано. Это не то, что сейчас там у нас 5 жизней, 10 жизней, там 100 жизней. Миллиарды, триллионы, может быть, лет тому назад так записано. Существование материальной вселенной. И вот они входили туда и считывали эту информацию. После того, как они получали эту информацию, считывали, они это записывали в назидание потомкам. Что они прекрасно понимали, что наступит кальюга, в которой мы находимся, когда человек будет рассуждать не с точки зрения знаний, а с точки зрения, как он считает. То есть отвергается божественной замысла. Вот только и всего. Поэтому э, есть, еще раз, вот такая не то что версия, а есть э, такая вещь, только для этого надо взять и посмотреть, и почитать и забыть о том, что мы, э, доктора, академики, профессора, и так далее, и что мы вообще не дети. Вот если мы забудем, останемся детьми в возрасте 3-4 лет, когда мы не в силах ни с кем спорить, даже со своими родителями нам говорят, и мы согласны с этим, потому что мы же не можем, у нас нет информации. Вот если мы достигнем такого состояния и почитаем, тогда у нас будет вторая информация. И вот посмотрим, что у нас так сказать, в душе, в области сердца, на хазе или как угодно, отзовется, какая у нас информация будет такая, такая, не такая. Ну и тогда вот только все, что я хочу сказать. Я услышал тебя. Услышал тебя очень хорошо. Я тебе скажу, что я тебе как-то уже говорил, что если поднимать веды, и сегодня там очень много искажений с любым я говорю это ответственно, понимаешь? Ну, если, секунду, секунду. Если люди живут убеждением в этом знании, пожалуйста. Пожалуйста. Человек вправе выбирать свое. Но э, веды... Ты можешь называть это знанием, пожалуйста. Но в ведах, в ведах четко написано, что это религия. И я тебе готов это показать со временем, если зайдет спор у нас. Мне нужно поднять свои материалы просто. В ведах написано, что это религия. Ну, а мы почему-то читаем, ну, правильно, от слова ведать, веды и так далее. Но, знаешь, все родилось, знание родилось, знание родилось, перекрутили слово видеть изначально. Понимаешь? Потом перевели ведать его. Видеть, человек должен обладать видением, причем в полном смысле этого слова. Вот откуда пришло перекручивание. Ты говоришь, как он считает? Я с тобой согласен на 100%. Если я получил от кого-то знания из источников, которые существуют, человеческих, акаши и так далее, то я могу сказать, я считаю так. Потому что я приобрел эти знания там-то. Правильно? Согласен? Но я тебе угу. говорю совершенно о других вещах. Я говорю, что можно научиться читать книгу явлений напрямую. Можно восстановить как Дарвина, как Ньютона, как э, религии, как Веды. В сегодняшнем, дне, в сегодняшнем дне человек обладает теми же свойствами, но они закрыты, их нужно раскрыть, что и раньше. Их нужно раскрыть, сделать полноценными. И сегодня можно составить какое-то представление о реальной природе, объективное представление, и только потом можно сравнивать с прошлыми учениями, а не цены эти учения. И тогда можно увидеть, где ошибки были. Понимаешь? Я же не запрещаю никому, Майкл. Да? Я, хочу, что... а секунду, я, я хочу, чтобы все знали, я никому не запрещаю какую-то идеологию. Я наоборот хочу, чтобы человек своими шагами прошел полностью до конца, а не бегал из одной идеологии в другую. И когда он пройдет полностью до конца, тогда он может познать что-то другое. А если мы пытаемся бегать туда-сюда, но, ну, увы, мы э, хватаем вершки, а корешки. Так вот в корешках невидимых самое главное. Вопрос, вопрос еще в другом. Ты понимаешь, сегодня дай, дайте знания, дайте знания, дайте знания. Так берите, они есть. Они есть. Они их в человеческих источниках, они их в хрониках Акаши, если можешь выходить. Но там же все теоретические модели, и об этом все давно, давно знают. Одни и те же фундаментальные основы человек использует от начала своего. Краски другие только, фрагменты меняются, и все. Но почему всегда ошибка идет там? Почему нет практического решения? Это мы должны сделать, или кто? Или кто-то сделает о нас. Ты знаешь, я как-то говорил тебе, что нам говорят и учения много, что человек приходит сюда для чего-то на землю, там страдать и так далее. Я скажу тебе совершенно противоположное. Человек приходит на землю отдыхать. Отдыхать. Как это? Ну, это тема отдельная и очень серьезная. Дамы. Ну... Я полагаю так, и я очень рад, дорогие друзья, обращаюсь к нашим зрителям о том, что у нас есть возможность на этом канале рассматривать разные точки зрения и не входить в конфронтацию, чего не стоило бы входить, поскольку положение у нас сегодня в мире очень и очень сложное. Ну и самое главное, надо быть на позитивном, позитивном настроении, для того, чтобы, э, ну, вот у нас не было какого-то полного раздраева, потому что те, кто негативно относятся к многим вещам, к сожалению, вот сегодня энергии могут разорвать просто в разные стороны. Поэтому э, я думаю, что на этом нашу программу можно закончить. У нас сегодня было три программы подряд. Вот, завтра, завтра на субботу, да? Ну, у нас будет еще интересных много программ и коллективная молитва, медитация. Последнее, тут я еще не прочитал. Люди, которые оставляли наследие в виде знаний, обладали своей призмой видения, основанной на личном опыте. Чтобы понять их изначальные мотивы, нужно пройти их путь или принять на веру. Разве нет? Ну, можно, можно пройти их путь, и мы будем проходить этот путь. Да? И сегодня, кстати, мы на этом пути находимся. Те, кто смотрел программы, скажем, мои, знают о том, что у нас мы проходим путь только теперь в обратном порядке. То есть мы идем в мини, мини скажем, ну, бывает вот теперь зимой, правильно? Вот зимой все природа засыпает и так далее. А бывает наоборот, вот у, нас, у меня за окном идет снег, вот. А еще два дня тому назад было плюс 25 градусов тепла, а сейчас идет снег. И вот полное впечатление, что зима да. – это просто а, а, обалдеть. Вот. Так что, кстати, очень, Майк, э, кстати если можно, да. я благодарен последнему комментатору за слова действительно только видение, а не видение может изменить ситуацию. И я всегда в своих передачах говорил о том, я всегда это повторяю на любой научной конференции, пока мы не сменим, не сменим закон единства и борьбы противоположности на другое правило, единство и согласие противоположности, человек с мертвой точки не сдвинется. Сегодня, как никогда, в этой ситуации нужно согласие. Согласие всех противоположных конфессий, согласие всех противоположных специализаций и в медицине, и в жизни, и в производстве. Именно согласие. Согласие даже тогда, когда мне что-то не нравится в другом. Ведь, знаешь, я открывал тайну свою как-то. Где я находил ответы, практические ответы? Как ты думаешь? Я говорил об этом. Так вот, ответ я находил всегда в противоположной стороне. Именно в противоположной, противной стороне. В нас, в нашей идеологии, если мы придерживаемся однобокого состояния, ответов не существует. Они а там. И вот если сложить разные конфессии в одно сито, разные взгляды, которые нам не нравятся, и так далее, где каждый считает себя лидером. Поверь мне, через это сито все теории осыпятся. И останется то первоначальное учение, которое нам было дано, которое наблюдалось выдающимися гениями человечества. Дамы. Да, я хотел бы, вот, завершая программу, озвучить ну, один комментарий. Татьяна пишет о том, что Очевидно, что Петр знает гораздо больше, чем говорит, что же вас сдерживает. Мы не будем спрашивать у Петра, я в курсе дела. Вот. Но, уважаемая Татьяна, Петр Павлович действительно знает гораздо больше, чем говорит, но на это есть определенные причины. Определенные причины, которые тоже не стоит озвучивать. Не все готовы к этой информации. У нас, не, у нас не противоставление, не противопоставление и не противоборство, а у нас просто различные точки зрения, возможно, или не то что различные, а просто есть точки зрения, такая есть такая гипотеза.